Ты еще долго будешь собираться. Меня уже в пиццерии. Подруга, наверное, заждалась. Ну все, все, Леди Старый, я уже готова. Ну как я тебе? симпатюлька? Ну давай, побежать. А, слушай, а что за подруга? Ты ее не знаешь, но я вас сегодня познакомлю. Это еще одна девочка из третьей серии. Конфитипа. Ух ты, как интересно! Тогда быстрее побежали! Сколько можно ждать? Почему к нам никто не подходит? Да, кстати, и где твоя подруга так долго? Мороженое! Ребята, а вам нравится пицца и мороженое? Или даже напишите, что вам больше нравится, пицца <мир> или мороженое? на bon, девочки! Что будете заказывать? Ну, наконец-то! Я хочу самую большую пиццу! И обязательно сыром моцареллы! Конечно! Будет для вас самая большая и самая вкусная пицца! А вам, сеньорина? Ой, как же приятно! А я буду... сериалы. <мир> а я буду тоже пиццу и... Ой, я даже не знаю. Но обычно она так не делает. О, кстати, а вот и она. Ой, привет, девчонки. Извините за опоздание. Столько дел, не успела. О, вы как раз заказ делаете. Я тоже, я тоже. Я хочу а, пиццу с колбасками. Спасибо за заказ. Все будет готово через 15 минут. Приветик, друзья. Ну, как вы уже успели заметить, сегодня мы будем открывать лол сюрприз конфетти. Это третий сезон, и он мне очень нравится. Давайте поскорее, потому что пицца остынет. Да-да, пицца остынет. Открывайте мне скорее. Ну, конечно. <звук> а вот и наша подсказка. Ух ты, вот это да. Здесь мускулы и гантели. <свук> мне уже очень интересно, что это может означать. Вторая подсказка с наклейками. Больше люблю открывать, по-моему, Но этот шарик очень крепкий. А вот и наша тату. И здесь нарисованы какие-то духи. Давайте поскорее посмотрим сюрпризы. Итак, первый наш сюрприз. Стой, не убегай. Та у нас. Открываем. Открываем. Ой, девочка, я уже знаю, что ты за куколка. Смотрите, здесь даже сосочка есть. А это ее головной убор. Это аксессуар. Вы уже догадались, не правда ли? Тогда быстренько пишите в комментариях, кто это. А мы переходим к следующему сюрпризу. Итак. Это. У нас все наоборот. Сначала аксессуар. Теперь, по всей видимости, Одежда. Ой, давай, открывайся. Ой, какая красота, посмотрите, какая модная эта девочка. Она такая нежная. А мы поехали дальше. Так, это у нас... Смотрите, какая бутылочка классная. Она такая розовая, а крышечка золотого цвета. И следующий сюрпризик у нас... А вот и ленточка. Достанем ее. Ой! И это у нас обувь. Смотрите, какие у нас босоножечки. Они даже с бомбончиком. А теперь настал момент самого интересного. Итак... Поехали! Уху, вот это взрыв! Что это было? Что это было? Взрыв землетрясения? А, спасайте, кто может! Да все хорошо, не волнуйтесь. Это наша подруга появилась. Вот это я понимаю эффектное появление. Да, я тоже так могу. А, -а, -а. уху, эти девчонки с ума сойти с ними можно. Фух. А у нас десерт? сама куколка и открываем ой какая же она у нас красотка смотрите какая она яркая такая нет она у нас нежная нежная такая смотрите волосы какие нежно-нежно розовые даже брови сиреневого цвета и родинка вот здесь у третьей коллекции, видимо, у многих куколок есть родинки. Они им очень идут. А смотрите, здесь даже есть вот такие вот розовые перчаточки у нашей девочки. А, я сразу даже и не заметила. У нее еще есть колготки. Ой, какая красотка. Мне она очень нравится. А вам, ребята, нравится эта куколка? Тогда поставьте лайк этому видео. А сейчас я вам покажу шоу. Смотреть на мои способности! Тогда поехали! Ха, ничего не происходит! Замерзла только! -б -б -б -б. Быстро теплую! Ой, хоть согрелась! И ныряю! Ого, вот это плевок был! Да-да, <cheat> <плевая> <плевая> вот так я умею круто плеваться! Ой, после водных процедур! Хочется. Ну что ж, девочки, а вот и ваша пицца! Приятного аппетита! Налетай, девчонки!